во всех картина везде одна этаж Немного может меняться конфигурация головы, немного может меняться размер оболочки, но ну, чаще всего именно голова меняется. Как бы первые три оболочки, они везде практически изображаются одинаково. Единственное, что, когда вы смотрите картинки, вы должны понимать, что на многих картинках изображено все в схематическом виде. Как, к примеру, с теми же самыми чакрами. То есть у нас сейчас чакра это значит тысячелепестковый лотос. Если я пришел на обучение и не увидел тысячелепестковый лотос над головой, значит это не чакра. Ну, я думаю, что лотос растет там на юге далеко. У нашего человека лотос. У него совершенно другое понятие Для него это выглядело бы как шишка. Выглядело бы как э, тот же самый брит. То есть это выглядело бы немножко иначе. Именно как сравнение. Выглядело бы оно точно то так Но для того, чтобы ассоциация для того, чтобы разъяснить для своего мозга, потому что мозгу обязательно нужно все уложить по полочкам. В общем-то, сейчас даже те, которые пришли уверены и считающие, что они верят, что они знают, что они готовы. Сейчас после первой, второй начнутся, а мозг начнет точить сомнения и говорить, этого быть не может. Нас тут обманывают. Этого сто процентов быть не может. В общем-то, я знаю, потому что я тоже через это прошел. То есть на курсе моя задача сделать так, чтобы вы увидели первую, вторую, третью полочку. Сделать так, чтобы вы увидели энергетику головы. Энергетику ау, э, чакр, Ну и так далее. А, в общем-то, смотреть будем начать. Что, начнем? Начнем сначала. Начнем мы с постановки глаз. Да. Для нас э, нам важно собрать глаза в кучу. Плюс-минус. Между я в далеких пухах вижу. Да, назовка то, вот да? Нет, далекие пухом вижу. Внизу нас. Читаем за Да, желательно снимать. Особенно, когда упражнение. Делаем очень простое упражнение. Руки у всех есть? Пальцы у всех есть? Да. Большие пальцы у всех есть. Очень простое упражнение. Ставим руки перед собой. Так, чтобы вы хорошо видели свои большие пальцы. Так, чтобы вы хорошо видели большие пальцы. Очень. Очень просто, да? Теперь упрощаем задачу. Ваша задача левым глазом смотреть на левый палец. Правым глазу смотреть на правый палец. Расстояние до пальцев не имеет значения. Расстояние между руками тоже не имеет значения. Главное, чтобы вы видели левым белым, правым, правым правым. Теперь упрощаем задачу. Упрощаем задачу. Продолжаем точно так же смотреть, но при этом. Левая рука идет к себе, правая от себя. Ваша задача сохранять фокус. Вы должны хорошо видеть оба пальца. Здесь они уже двоиться не должны. За счет движения все равно глаз будет ловить. При этом у вас должен работать зрачок. Один сужаться, второй расширяться. Слушай, совершенно... Внимание все равно прыгает с одного глаза на другой. Да, да. То есть нет такого, что ты одним вниманием ухватываешь его глаза. Это момент привычки. <coughs> Потому что нас научили беги так. Да, да, шоры. Как лошадей. Шор. Вот. А, сделали. Теперь задача следующая. Задача следующая. По парам. Ну и кроме того идет переключение внимания левый и правого Все тогда видели, да, когда мы вот это вот работали, идет переключение левого и правого глаза. Внимание идет. На, левый глаз, на, на левый глаз, на правый глаз. левый глаз, то на правый глаз. У нас на канале есть... Восьмерка с Восьмерка с бегунком. То есть можно полный экран с этим работать самостоятельно. Покажу еще надо сейчас. Есть? Это то же самое, только восьмерка. Дело в том, что глаза они, в принципе, являются прямыми отростками головного мозга. То есть глаза — это продолжение мозга человеческого. Поэтому любые упражнения со зрением, они так или иначе влияют на мозговую активность. Так же, как и любые проблемы со зрением, они для человека являются показателем. То есть человек с дальнозоркостью, он всегда... Смотрит только вперед, но при этом не замечает, что у него происходит в жизни на данный момент на данную секунду. Человек с близорукостью, он где-то закрытый, то есть э, либо не видит планов. Это уже психосоматика, конечно, угу. да? да. Все, человек хочет видеть. Достаточно. Ну что, переходим к тому, к мы... мы здесь собрались, переходим к тому, ради чего мы собрались. А в процессе, когда я буду показывать ауру, в общем-то все это является аурой, когда я буду показывать тела, я буду говорить только первое, второе, третье, для того, чтобы не забивать вам голову лишними терминами, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы мы с вами сейчас не поссорились, не понравились, как какое тело называть. Потому что во всякой эзотерической литературе очень часто путают. Одно тело так называют, другое так. Вот Одно и то же тело могут называть по Личный спор, где эфир, где еще что-то. Где астральная, где, какое и так далее. Вот. Поэтому я буду говорить только первая, вторая, третья. У меня видно нормально. Там тени, там тени не нужно. Очень хороший. В общем, смотрите, где-то на расстоянии чуть меньше пальца от меня. Вокруг меня будет такая тонкая оболочка. Вокруг меня тонкая оболочка. Вот ну, это бы контур, mm -hmm. это как будто бы обычный контур. Некоторые начинают говорить, а то у меня глаза глоеются. Mm -hmm. Только я ее не вижу. <связываю> <связываю> Ничего, заставим видителя. У меня будет вам просьба. Кто увидел, пожалуйста, поднимите руку. Кто увидел, но сомневается, все равно поднимаем руку. Есть? С обеих сторон есть. Теперь смотрите. Смотрим где-то вот сюда центр других. при этом периферийным зрением смотрим по бокам внимание туда вы смотрите вы сюда там точно так же должен быть этот контур точно так же должен появляться этот контур при этом очень важный момент я вот сейчас двигаюсь <сосы> я двигаюсь специально контур Двигается вместе со мной. Ну, он как шлейф, типа, за тобой. Да. Как медленно, медленно, да. медленно. как дымка. вокруг. Нет, дымка этого уже дальше видите. Ближе вот этому. Здесь. Это первое, да? Движение? Да. да. Где-то он пальцем от меня? Либо с одной стороны, либо с другой стороны. Она должна быть как приклеенная. То есть она должна двигаться вместе со мной просто. Вторая, она дышит вместе с человеком, поэтому она немножко создает впечатление движения. Цвет у нее есть, светление воздуха. Белая, как туман немножко. серый, серебристый, белый. В принципе, большинство вещей, да, изучают именно вот такое. Вот. Большинство вещей. Ну, в плане вещей, то практически все. Белую первую оболочку имеет абсолютно, то есть ну, чтобы вы не посмотрели. Все, что проявлено в физическом мире, все имеет первую оболочку. В классической эзотерике первую оболочку можно сравнить с эфирным телом. То есть все, что проявлено в физике, оно все имеет первую оболочку. Вы ну, будете насматривать, у вас будут возникать вопросы, то есть почему. Вот. А вот вторую, это уже послужит. Поэтому смотрим дальше. Где-то на расстоянии сейчас два или три? Был второй, сейчас третий. Ну, Нет, только так. это, первый такой. сильно да. а экран бьет глаза? Я могу его черным сделать. Да. Хорошо а садишься, да? Вот На расстоянии 2-3 пальцев от меня, либо с этой стороны, либо с этой стороны. Тоже будет такая дымка. Но она немножко отличается. Чем она отличается? Она не такая яркая просто? Она не приклеенная какая-то первая а немножко вот размазанная. Такая рассеянная Нету четкого контура, как у первой. Размазанная. Да. Нету четкого контура, она рассеивается как будто. И она как бы идет от этого контура, от первой. Как будто бы как вот лампочка. <как> она рассеивается. Но это еле-еле. Нету такого прям яркого. Как бы, а вы хотите как мутика? <как> нет, нет. <как> я не вижу вообще. Я наоборот ничего <как> не ожидаю даже. Как бы. Говорю как есть. <так как> Просто запомните расстояние. Я начинаю двигаться, а она двигается вместе с собой. Световосприятие. Можно было посвятить, я посмотрю, что все. Кому-то лучше <связь> думаю, что какой цвет? Красный, оранжевый. Нет, Не, забери один. Какой цвет? Красавый. <связь> какой еще? <связь> а по-моему, морковный. Да, морковный. Ну ближе к морковному. <связь> Или красный. Ты знаешь, это красная морковка. Вот так. Что морковный желтый начался? Просто, может, название цветов, не знаю. А вот это какой-то? Желтый. Ну, Желтый. Да. Да. Желтый. Может, лимонный? Да. да. Лимонный. А, По-моему, он слегка еще и зеленый. да, Лимонный. Да, да, да, вот. А у мужчин с цветовосприятием вообще тяжело. У мужчины существует 6-7 цветов. Ну, в зависимости от того, чего вы в голове. Все, больше нет у женщин, но у них чуть побольше, у них там до 30. Когда-то были на курсе девочки-художницы, я узнал, что, оказывается, цветов очень много. Ну, вопрос не в этом. Одни и те же самые цвета, у нас потом есть работа в чате, то есть мы потом выкладываем картинки, выкладываем фотографии, вот. И люди, в принципе, видят одни и те же цвета, только называют их по-разному. Вот. И начинаются там споры. Зеленые это салатовый или желтый. И так далее. А, кроме, того, кроме того, мы воспринимаем только вот такие яркие цвета. А здесь таких ярких цветов не будет. Здесь будет серый с оттенком. Здесь нет цвета, здесь... Тона, полутона, оттенки, то есть здесь нет такого яркого цвета, как вот этот. Поэтому наша задача еще поработать с цветовосприятием. Для этого мы делаем следующее. Для этого мы делаем следующее. Как ты знал, что он разберете? Причистываю. Не я знаю. Ложим. Одну э, картонку с одной стороны, сбоку должен быть либо чистый лист, либо, ну, тут, в принципе, паток. Смотрим на нее, либо пока боками она не засветится первым, будет совсем полноте первый слой. Либо в течение 30 секунд. Пусть мне нужна здесь засветка на сетчатке от вас. Да, да, да, да. такая. Вот. После чего вы ее переносите и смотрите. И запоминайте, какой цвет какой дает в обратном. То есть какая будет засветка. Еще такой момент. Если вы куда-то придете учиться все тому же ясновидению, линию аура, вам дадут то же самое упражнение и скажут, что я вам сейчас покажу астральный цвет света. Или «цвет света». В общем, как-то так называют. Можете разворачиваться и уходить. Потому что человек либо не понимает, что он говорит. Например, заранее шагал там, потому что это обычная засветка на сетчатке. Вот. Засветка на сетчатке точно так же присутствует. И мне надо, чтобы вы умели различать, чтобы вы не путали засветку на сетчатке с тем, что есть на самом деле. Вот. Потому что, особенно первое время, иногда люди путают. Так, цветов у нас достаточно. Единственное, что если кому-то попадется черный, черным черным не пользуется. Да, цвета можно забирать у соседних. <Фаси> что это будет? Ну, это может быть только одна такая. Вы ее можете либо на... Так, можете. Там, вот. э, смотрите, тут свет, правда, немножко освещает. Смотрите, после чего переносите. Здесь будет либо пятно... Либо э, прямоугольник. Но он будет другого цвета. Ну, мы сюда переносим. Вообще, это это выражено. Вы просто смотрите сюда, потом переносите. Вот здесь будет засветка. Обычная засветка. У меня вообще постоянно да. лучше. Ну, Светлая зрение. Светлоглазок. Чувствительное зрение. Глаза более чувствительные. Вот ну, 3-4 цвета. Посмотрели? А. Смотрим на 2 три пальца от меня. Дымка, которая двигается вместе со мной. Она не должна запаздывать и не должна бежать вперед. Но ну, единственное, что она еще может дышать слегка. Если я остановлюсь, она будет чуть-чуть увеличиваться, уменьшаться. Увеличиваться, уменьшаться. Кто видит? Семь, восемь 7, 8, 12. Только он здесь нечеткий, здесь размытый такой и оно заполнено. То есть, э, если здесь именно да. как контур, то здесь как свечение. То есть не ищите там контур, здесь именно как свечение. Дымка. Тут не дымка, получается. Да. Да? Да. Я с черной рукой не будет больше. Поэтому она немножко может либо усилить, либо, ну, мне сейчас скажет. Возможно, что-то поменяется. Смотрим первым. Смотрим первым. Смотрим вторую. Где-то на три пальца, Либо с этой стороны, ну либо кому удобно здесь, кому то можно здесь. Контрастные более, что Все увидели. Есть вторая? Есть. Появилась и пропала? А, это... Более часто, Более часто появляется. Убилочку на куртке. Есть примерно а... почти сантиметр. Нет, гораздо меньше. меньше ну, пять-шесть. Вот полсантиметра еще куда может. Пять миллиметров. А вторая? Или Нет. это вторая даже может быть. Это вторая вена. Это как раз вторая. Где-то в пределах чуть меньше сантиметра какого цвета? Белый. Светлее воздуха. Светлее наламанный какой-то жунтаватый. Жунтаватый. Желто-зеленый такой цвет. Не зеленый. Да. Пока нет. ничего страшного включилось. Не зеленый. Белый это тоже цвет. Многие начинают говорить, я ничего не вижу. Потом, Хорошо, что ты не видишь? Вот, вот все белое. Белый тоже самое. Есть? Можно все. Хотя, казалось бы, та же самая куртка. Но в ней уже есть человек, есть уже хозяин. А кроме того, наша одежда — это наша вторая кожа. Поэтому ваша энергетика будет передаваться вашей одежде. Поэтому одеждой нельзя меняться, поэтому нежелательно брать чужую одежду, Поэтому это уже элементы симпатической такой народной магии, когда для того, чтобы уничтожить противника, нужно иметь часть его одежды. Ну, в идеале, конечно, волосы. Это как остаточное излучение, типа. А, ну, ну типа. можно и так, взять. можно и так. Взять. Но только это излучение еще имеет обратную связь. То есть, если я возьму его куртку и проделаю определенные манипуляции, я могу его либо вылечить от чего-то. Либо наоборот в розу задали. Это уже к... к народной магии. Я не буду так вопрос Я возьму, да. То есть то же самое, если тебе дадут чью-то вещи. С помощью ее поношу, с помощью ее не поношу. Ну просто вы не задали вопрос. Обычно люди задают вопрос из а того, почему видно сквозь одежду. Вот. А, то есть одежда приобретает свойства человека. Поэтому, к примеру, одежда, взятая в секонд-хенде и не почищена. после этого, можно рискнуть и получить одежду, как там называется, с холодной ноги. А, то есть одежду, когда, к примеру, раздевают покойника в, как я называюсь там здесь сжигают, mm -hmm. из в покойника раздевают, одежду упаковывают и second hand, делают доброе дело. Вот. Одежда до этого там, несколько суток, суток на, этих, на этом покойнике была, особенно если человек умер от чего-то не очень хорошего. Потом вся партия, весь этот баул будет иметь энергетику, вот этого вот. вопрос, как почистить. Как почистить? Но ну, это уже к, к элементам народной магии. В общем-то, раньше это все было в рамках культуры. Вот раньше женщины стирали руками. Когда, же, когда женщина стирала руками, она еще этом пела. Когда она стирала руками, она пела и она взаимодействовала со стихиями. То есть она Одежду замачивала, она взаимодействовала с водой. Она для этого использовала щелочь, либо еще что-нибудь. Она взаимодействовала с землей. Потом она вывешивала это все на улицу, сохнуть, взаимодействие с воздухом. Ну и в конечном счете, это все еще и гладилось. Взаимодействие с огреблением. Вот. Сейчас стирка. Стирают, во-первых, машины. Машины не поют. Никаких образов туда не закладывают. Ну и кроме того, обычно, сейчас многие хозяйки даже им даже магии. Все она постирала, машинка сама просушила, в лучшем случае просушилась денег по батареи. батарей. Вот, и все. Этого достаточно. Как почистить? Ну это уже к элементам народной магии. Это одно из самых простых. У нас сильно близко стоят эти И Давайте Смотрите, смотрите на Артеме первую, вторую полочку. Либо первую, либо вторую уже без разницы. Лучше вторую. Возвращается, убегает. Увеличивается, нет, как будто. Может быть, это? Более интенсивный и желтый. Цвет. Все видят? Что оно меняется? Я просто вижу, что есть, но меня А? что а есть? Да. Не должен быть. За счет чего она меняется? слияние двух. То есть смотрите между нами. Между нами, в идеале, конечно, вторую оболочку и у меня, и у него. Увидите. Либо хотя бы между нами. Кто видит, поднимает руки, будет проще. Руки вы поднимаете для себя для себя, для своего мозга, чтобы он сказал, хорошо мы это знаем, так и быть. Идем дальше. Не прилипает. нас сверится, да? Что, что происходит? Ну, честно, немножко может, путаю То не сливается, то наоборот. Как вода, как диакарда. Угу. На, наоборот, они отталкиваются. <свист> Это защитная реакция любого человека. Утончается. Потом опять они опять пытаются сойтись. Потом обратно. Где-то где пересекается. Вот ну, здесь да, Там, У -у -у. там вообще с мне кажется. И более бензинный <coughs> цвет. Я его запугал. Присаживайся. Смотрите между нами. Лужка, <клес> <клес> ножка. вытягивается между плечами там открытые да, один он. тон вот в этом уровне как будто у тебя больше да. а у меня меньше да и там тоже было у тебя больше меньше все-таки так конечно но оно как-то, как, как идиная цель, а, я не, не же, знаю, нет? Это хорошо, Но здесь мы смотрим. Что ты делал, и сделай. я хочу. Я, я не вижу разъединения какого-то. Ну ну вот. Ну сейчас Может, можно. Легнее, да? Так тяжело. Сразу будет тянуться. Что же называется? Муша жена одна сатана чего женщина может усиливать мужчину просто за счет того что она у него где-то есть не где-то а где-то рядом просто где-то есть в пространстве с нее идет энергия на вас как как показывал фильм такая еще а, mm -hmm. Mm -hmm. Чем дальше, тем будут их тоньше, естественно. Mm -hmm. поближе а вообще, вот это вот, э, таким образом еще образовываются привязки, если постоянное общение, если есть какие-то отношения друг к другу у людей, независимо от того, как вы относитесь, положительно, отрицательно, вызовываются вот эти вот привязки, которые потом всякие магии, экстрасенсы вот, за большие деньги обрезают. Это называется отворот? Нет, нет отворот нет. это на, на приворот. Да, именно а, обрезка привязок. Привязки могут быть и негативные. А обрезать мало, надо, пускарная вода. То есть, посторонний человек может заставить эти связи оплываться? Именно не то, чтобы он сам повлиял, а, ну, допустим, на колдова. Может. Ну, можно назвать ну, его на колдовую. Может. Мы можем повлиять на, на многие вещи. Мы можем повлиять на мужчин. Давай, наверное, попробуем. А нам сейчас понадобится три стаканчика воды из под одного этого где-то вот ну, до половины, так чтобы они одинаковые. Ты сам три принесешь? Ты сам три принесешь? О том, что мы своим настроением мы способны менять и влиять, мы постоянно меняем и влияем. То есть, вот вы видели, как мы да, толкаемся, как мы можем давить друг на друга. Теперь представьте себе, когда э, где-нибудь в общественном транспорте в рабочую перевозку люди едут. Вот. Когда там трамвай, автобус. Вон метро набит как сирот. Ну здесь особо такого нет, наверное. Я не делал Есть. Есть еще как. И от этого начинаются драки, скоки, кто-то кому-то чего-то. Если кто-то один заходит с негативным отношением, во-первых, вокруг него начинает образовываться, какая бы плотность ни была, вокруг него начинает освобождаться пространство. То есть, люди от него начинают отходить. В общем-то, до уровня квартир и комок. Можно встать, подойти поближе. Смотрите, первая оболочка, политика... Увидеть первую оболочку. Кто увидел? Я не вижу машину. Что-то есть. Что Я хочу добавить, что поблизорукость видится по-другому. Нужно смотреть без очков. Да, желательно без очков. И вы не видите, вы не будете видеть 3 мм, вы будете видеть больше. Потому что при близорукости расплываются. Не старайтесь смотреть близко, а наоборот немножко дальше. Это 2-3 миллиметра есть? Серенькая. Ну, серенькая, да. Как бы темно-серенькая, Темно-серево. темно серенькая темно да? темно Что-то было, да. Кто-то нес стаканы, неправильно. Ванда? Левой рукой брал. По часовой стрелке. Есть, да? А вот теперь задача следующая, где-то по одному стакану на три человека, по одному стакану на три человека, между собой договоритесь насчет эмоций. можете анекдот рассказать, не знаю, желательно, чтобы вы настроились на одну волну, ну и по очереди подержали этот стакан, по очереди подержали этот стакан. Мне просто главное, чтобы он поменял цвет. Мы уже много раз это экспериментировали. Все равно не получается заложить эмоцию на первом курсе. Нужно, поэтому хотя бы, чтобы он поменял цвет. Вот. Просто с эмоцией подержать стакан с любой. При этом испытываемость. По одному на три человека. Раз. Разница между ними есть, но темнее. Да, да. в есть разница? Да, да. Если нет, то нет. Первый стакан темнее. Первый? Да. Второй такой белый, прикинь, нашу тут как розовый. Да, а ранний такой красный. Да. А посередине, потому что мы любой вкладывали. Посередине но... желтый, белый. А справа такой более самый серый, да? Да. В середине как снег более похожий. Mm -hmm. Ну, грязный снег, я скажу. Mm -hmm. Ну, чистый. Вот а такие на... дела. Да, да, да, да, А если вот так поменять пожалуйста? Вот этот, вот розовый, переставить вот сюда. розовый, да. Мне главное, чтобы вы увидели отличие. Чтобы вы увидели отличие на от том, как было, и после того как стало. Во-первых, во-вторых, на то, что они хотя бы чем-то отличаются. Не ждите, что она будет прямо... Там будет любовь сочиться, будет чувство юмора верить. Если убрать, да. Это что то что-то для вас? Когда даже синие цветовая гамма появляется. Я тоже кажется, белая бумага немножко... Подавляет? Ну, да, не подавляет. Берете снижение? Сомнение. Ты к минералам никакого отношения не имеешь. То есть камень, он уже имеет свой определенный настрой. Ты на него воздействовать не можешь. Ты можешь его использовать для усиления или для ослабления, определенных качеств. Но именно что-то <связывая> заложить в минерал. <связывая> не <может>. Те, которые <связывая> натурально выращены, Положай. те, которые натуральные камни, они уже имеют какие-то свойства, характеристики, качества, которые вы можете использовать для себя. Поэтому при изготовлении оберегов, оберегов использовались натуральные материалы. но использовалось что? Использовалась глина, использовалось дерево, металл в меньшей степени. Купи же мне и почувствуй, что ты повлиял на него. Да, да, да. Металл в меньшей степени, он тоже использовался. Ну если человек хороший кузнец, он может и в металл заложить. Здесь очень просто. Вы берете оберег и вы смотрите на нем вторую оболочку. Если оберег светится, если он светится в цвете, значит он рабочий. Ну и там уже по цвету определяете, какую его направленность. Если он как вот стаканы изначально, то есть просто прозрачный и все, то он пустой. Это просто и здесь. В нем ничего нет. В нем нет никакого настроения, в нем нет никакого, э, никакой эмоции. Давайте запишем.